Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Любой бизнес состоит из пяти главных компонентов, без которых он просто не может существовать. Это идея, финансы, бизнес-стратегия или бизнес-план, маркетинг в обязательном порядке и целевая аудитория. Не зная, зачем вы, не зная, чем вы хотите заняться или кому это пригодится, не стоит, конечно, и начинать бизнес. Финансовая сторона вопроса. Вопросы зависит от ваших возможностей. У нас в фонде вы можете выбрать любую площадку по вашим финансам и прекрасно развиваться и зарабатывать большие очень деньги. И четко составленный план, ваши цели помогут пошагово реализовать все полностью, все ваши мечты. Вы должны четко понимать, на кого это будет нацелено и как это актуально. Нашим продуктом являются деньги, а деньги на сегодняшний день это самое. Актуальная тема для всех слоев населения. Помните, ребята, деньги правят миром. И мир правит, конечно, деньгами. Как вы видите, мы находимся у меня в кабинете. Кабинет наш легко управляемый, все в этом кабинете. Четко, прозрачно и э, очень удобно работать. Наш фонд стартовал 7 декабря 2019 э, -го года. И на, стартовали мы всего лишь с одной площадкой World Money. А за год у нас добавлено 6 уникальных маркетинг-планов. Э, уникальные площадки э, с очень хорошим доходом. Основателем и руководителем нашего фонда является Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Вывод у нас денежных средств выводится с 500 рублей. Почему с 500 рублей? Да потому что у нас нет ниже 500 рублей заработка. Регистрация, перевод денежных средств у нас обязательном порядке подтверждается через вашу почту. Поэтому при регистрации указывайте почту Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят от нашего фонда. Работаем мы с двумя платежными системами. Это Perfect Money и Payer кошелек. Очень прошу вас, пожалуйста, ребята, пропишите каждый в кабинете свой, свой телефон и свой скайп. Поставьте, пожалуйста, аватар. Когда заполнен профиль Работать с таким партнером очень хорошо. И для этого, для того, чтобы связь с вашими партнерами была. Поэтому я и делаю акцент на то, чтобы у вас был заполнен и телефон написан, и прописан даже скайп. Если у вас нет скайпа, то пропишите свой хотя бы телеграм, чтобы связь была с ваших партнеров, как со спонсором. Ну и начнем, наверное, мы с, с, с площадки World Money. Площадка World Money у нас имеет 6 столов, 2 стола накопительных, а со всех остальных четырех столов у нас идут выплаты. За, на этой площадке у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию из этих 18 и зарабатывать очень хорошие деньги на этой площадке. Вход на эту площадку можно начинать с одной тысячи. А за один круг с малым количеством партнеров вы можете заработать 86 тысяч на баланс для вывода. И у вас за 20 тысяч активируется крутая площадка Golden Ring. У нас покупка первого стола на всех буквально площадках в обязательном порядке. А остальные столы покупаются по желанию. Точно так у нас по желанию покупаются клоны. Нет никаких обязательных покупок клонов. Наш фонд не отчисляет ни одной копейки, я имею в виду, не берет, наш фонд, наших партнеров не берет ни одной копейки на развитие фонда. Точно так же нет у нас никаких отчислений на администрацию. Все деньги идут четко от партнера к партнеру, 100% всей. Следующая площадка – это социальная площадка, называется «ПД». Здесь у нас 5, 4 рабочих стола и пятый стол выплаты. На, на эта площадка социальная, на ней есть абонентская плата. И прежде чем активировать эту площадку, вы подумайте, сможете ли вы каждый месяц оплачивать на этой площадке 200 рублей. На этой площадке можно заходить со 100 рублей. Ну, со 100 рублей, ребята, что за бизнес? Я всегда говорю, что здесь можно на эту площадку зайти на 4 стола. Это полторы тысячи. И вернуть со, со второго партнера у вас 600 рублей будет на балансе для вывода, и за 1000 рублей активируется первый стол на площадке World Money. А с третьего, со второго, с третьего партнера у вас будет... Прошу прощения, с третьего и с четвертого у вас на балансе будет по 1600 для вывода с каждого партнера. Поэтому эта площадка предназначена вообще-то для... Тех, которых ребята приходят с огромными командами. Здесь очень хорошо можно заработать. Но, ребята, у нас есть еще лучше эти круче площадки для заработка денег. Это площадка Golden Ring. Она у нас недавно стартовала, но на ней мы работаем все. И на этой площадке мы получаем пассивный доход. Я вам сейчас все это расскажу. Есть площадка «Бехомет». На этой площадке можно входить с 500 рублей. И всего лишь один рабочий стол. И второй стол – это выплаты. Сделать всего лишь круг с, с, с тремя партнерами и заработать половиной тысячи на, на вход на площадку Golden Red Мини». А площадка «Клевер Мини». Вход здесь составляет 300 рублей, а выход с этой площадки мы зарабатываем 18 750 рублей. Есть площадка большая «Клевер», на этой площадке вход 3 000. А зарабатываем мы на этой площадке 187 500 рублей. Я считаю, что это очень хорошая площадка. Но ну, нет, я сколько не смотрю, ребята, маркетинг-планов, смотрю, много очень проектов стартует, и которые стартовали, и которые на предстарте. Но ну, нет таких уникальных маркетинг-планов, которые бы приносили вам такой доход, как у нас в нашем World Money. Я... Хочу вам сейчас показать просто... Ой, прошу прощения. Я хочу вам сейчас показать просто на какие площадочки и какие у нас есть уникальная закольцовка. На площадке вот Golden Ring Mini у нас идет закольцовка. Вы, вход можно входить с 2000 через удвоитель, но можно сократить в два раза количество партнеров. Это зайти сразу, стать на первый блок. С первого блока вы получаете пассивный доход. На площадку Клевер мини и на площадку на площадке Клевер. Как только вы переходите на площадку Golden Link, здесь идет автоматический переход у нас на площадку Golden Link, у вас идет с этой площадки пассивный доход на площадку World Money. И на площадку PD. На площадке World Money это летят 10 клонов. На первый стол по 1000 рублей один клон летит на четвертый стол за 5000. На площадку PD летят 50 клонов на первый стол. И у нас есть такая площадочка VHOME. Она стоит у нас отдельно, нет на ней никакой закольцовки. Еще хочу обратить внимание, в разделе Партнеры у нас некоторые партнеры новые ищут, где партнерская ссылка. Ребята, в разделе Партнеры, а также в разделе Промо-материалы у нас есть слайды и есть баннеры. Давайте перейдем, наверное, на площадку Golden Ring. Так как мы все уже здесь работаем, стоял кабинет очень долго. Работаем давно. Мы уже, я имею в виду, все перешли именно на эту площадку, которая нам дает очень хороший доход и переход на большую площадку Golden Ring. Эта площадка, как вы видите, имеет удвоитель с которого можно войти через, с, 2, с 2000. Это партнеры 2, которые становятся к вам сюда на удвоитель, дают вам возможность переход в первый блок. Но можно покупать, минуя удвоителя, сразу купить за 4000 первый блок. Тем самым сократить вдвое количество партнеров приглашаемых. Здесь у вас вы всегда будете наверху, под вами будут ваши партнеры. Бизнес наш полностью управляемый. А здесь выставляем мы брони. Выставить брони не такая уже сложность, ребята. У нас есть у меня и у Лены у Евсеенко есть ролик, как выставляются брони у нас в World Money. Не поленитесь, пожалуйста, зайдите на YouTube канал и найдите этот ролик и просмотрите, как правильно выставить бронь. Ну и давайте, как вы видите, здесь семиместка. Семимески всегда идут плечи идут вверх вышестоящему ну я сейчас вам покажу как можно быстро например у вас становится здесь первый партнер второй партнер это идет реинвест по броне вашего спонсора и вы можете сюда становиться. Третий партнер становится сюда под вам, и у вас вы получаете 3700 на баланс для вывода. Эти два партнера вам дают тысяч переход во второй блок. Во втором блоке, прошу прощения, 3... 3 700 на баланс вывода и летит ваш клон на площадку за 300 рублей на площадку Клевермини. Там вы получаете с этой площадки пассивный доход с 3 на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Если ваш клон стал на первый уровень, то вы получаете на баланс 3 800. 100 рублей идет, 50 реферальные и 50 за уровень. Итак, у вас на балансе 3 800. Эти два партнера дают вам переход во второй блок. Во втором блоке это точно такой же идет расстановка. Вы первый партнер, второй партнер идет реинвест по броне вашего спонсора, спонсора и вы становитесь сюда. Третий партнер, выставили бронь под второго партнера, и вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 у вас идет активация, а если вы у вас уже активирована эта площадка «Клевер», то вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. и того у вас уже 2000 на баланс для вывода. Вот и посмотрите, вы прошли с малым количеством партнеров, а у вас уже вы заработали... 5800. Я считаю, что это очень хороший заработок на этой площадке. И вы будете постоянно крутиться на этом первом Golden Ring Mini. А будете переходить ваши партнеры, ваши клоны будут идти на площадку Golden Ring. А вот 4000 и с, с этого партнера и с этого партнера Идут по 8 тысяч, итого 20 тысяч. И у нас идет автоматом, активируется площадка Golden Ring, где у нас, ребята, совершенно другие заработки на этой площадке. Нет такого, ребята, вообще в интернете, нет, не было и не будет. Именно такого маркетинга. Так как этот маркетинг у нас выдуман из головы нашего, нашей, нашего Дениса, нашего руководителя. Еще никто не додумался сделать вот такой вот маркетинг. Вы перешли, стали сюда на площадку Golden Ring. Вышли за 20 тысяч. Следом идут ваши партнеры. И маркетинг здесь совершенно одинаковый, что на Golden Ring Mini, что здесь на этом. Плечи идут сюда. Как говорила я, в Семенецках, это не только у нас, а во всех Семенецках идут вверх. Но вы сюда вот ставите первого партнера, сюда ставите второго партнера. Ваш реинвест идет по броне, спонсора, остановится сюда, третий партнер остановится, и вы получаете 3 200, ой, 20 тысяч на баланс для вывода. Я считаю, что это очень хорошие ребята, прекрасный. Четвертый и пятый партнер вам дают... 40 тысяч – переход во второй блок. Первый партнер, второй партнер, третий партнер. Вы получаете 20 тысяч, и у вас реинвест идет по броне спонсора. У вас 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч и с, с четвертого и с пятого партнера по 40 тысяч идет переход в, в третий блок где в третьем блоке у нас вообще денежный рай. Станет вам сюда этот партнер, вы поставили бронь, выставили под этого партнера, поставили еще одного партнера, пришел к вам, или может прийти ваш клон, третий партнер идет реинвест по броне спонсора сюда, и вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч распределяется, 10 клонов, как я говорила, летят на площадку World Money за по 1000 рублей на первый стол, один клон летит за 5000 на площадку World Money на четвертый стол, и 50 клонов летят, на первый стол, на площадку ПД. Ну и скажите, где, в каком проекте вы, есть такая закольцовка, что вы, работая всего лишь на одной площадке, вы получаете пассивный доход по всем площадкам. Ну и третий, четвертый партнер вам дает, что один 100 тысяч на баланс для вывода, что другой баланс для вывода по 100 тысяч. Вот смотрите, ребята, какой денежный наш фонд. Ну и еще хочу вам, ребята, сказать, что вот у нас есть такая площадочка, как Бэхома. Она у нас стоит отдельно. Отдельно стоит, так как на этой площадке можно, если у вас нет 2000 на вход, например, на удвоитель, вы здесь... Вы сможете зайти на эту площадку, купить за 500 рублей первый стол и начать зарабатывать. Купили вы, активировали первый стол и пригласили первого партнера. У вас 500 рублей идет в накопительный баланс. Это накопительный 500 рублей. Второй партнер вам приносит 500 рублей на баланс для вывода. А здесь вот, если вы, ваша цель, ваша цель прям вот срочно нужно заработать. Только вот не выводите это, эти 500 рублей, а купите себя клона, и у вас откроется стол выплат. За тысячу рублей ваш первый партнер пригласил два партнера и купил клона. И пришел, стал вот на это место и принес вам 500 рублей на, на баланс для вывода и реинвест первого стола. Вы возвращаетесь, постоянно будете возвращаться, если будете работать на этой площадке, на первый стол к вашему спонсору. И у вас опять откроется этот первый стол. Вы второго партнера, точно так, пригласил он. Два партнера и купил клона. Не успел он пригласить. Выставите к нему бронь. Пригласите сами, помогите ему. Но ваша же цель быстрее заработать 2500 на вход на Golden Ring. И он приходит к вам, становится на это место и приносит вам Тысячу рублей на баланс для вывода. Смотрите, у вас два партнера, а у вас вы уже заработали сколько? Две, э, полторы тысячи. Вы закрыли своего клона и э, купили опять клона. Можно третьего партнера клона не покупать, третьего партнера поставить под своего клона. И вы сами под себя идете и становитесь сюда. И приносите на баланс тысячу рублей на, для вывода. Итого у вас... Две с половиной тысячи. 500 рублей вы можете ставить на вывод, а за 200 рублей активируйте площадку Golden Ring Mini. Ну, вот такой вот, ребята, у нас фонд, я считаю, что очень денежный. Мы только начали, нам всего лишь один год, мы только начали наши шаги по интернету. Наша задача как можно больше давать информации и делать рекламу, записывать ролики, как больше, как больше можно уделять внимание нашему фонду, чтобы мы могли более дальше развиваться, расти. А ведь те, кто были у нас в понедельник на, на вебинаре Дениса, то вы все слышали о том, что с Нового года нас ждут. Очень хорошие, большие перемены. А перемены эти будут шикарнейшие, ребята. Те, которые у нас уже в фонде, мы работаем. Мы же, ребята, будем стоять первыми. Поэтому ä, приглашайте, ребята, не стесняйтесь. Давайте информацию как можно больше. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Всем пока-пока.